Привет, друзья! Вот начинается гроза. И вот сейчас я буду проверять напряженность э, облака. Так. смотрите лампочка загорелась то есть это как бы энергия плюс Смотрите, энергия плюс. Друзья, вот я вышел на улицу, чтобы испытать мой прибор. На улице очень холодно. Итак, наблюдаем за лампочкой. Если светит зеленый свет, значит с неба падает отрицательная энергия минусовая если загорается плюсовая значит это энергия плюс позитроны с неба идут так наблюдаем холодно очень Плюсовая энергия. Это энергия ударила на землю. Вот. Начинается минус. Вот. Вот почему растения растут. Если минус, значит она собирает от земли катионы, то есть водород собирается. Сейчас водород собирается. Вот. Сейчас водород собирается. Водород собирается. Очень холодно. А водород сохраняется в гидридах, когда холодно. А если плюс, то растение собирает катионы, катионы, анионы гидрокарбонат, Анион, анионы, анионы собирает плюс. Ну плюс э, притягивает минус, а минус притягивает плюс. Нету ни плюса, ни минуса. Теперь. Холодно очень. Сильный ветер. Я сначала сам стоял, смотрел, а потом подумал и вам показать. Вот смотрите. Сейчас плюс идет. С неба идет плюс. Ну, не знаю, с неба или из земли, но прибор показывает плюс. Вот энергия опять пропала. Может, может я стою на изоляторе молнии, вот. Земля тут -то тоже стоит на каменном угле. Энергия выходит в атмосферу, то есть в воздух. Либо это энергия, которая падает с неба. Но прибор точно показывает статику. То плюс, то минус. Ну, наверное, я закончу, потому что шалко камеру. Камеру сломаю. Очень холодно. Ну вот, как видели, вот этот прибор работает, и она проверяет напряженность облака. Спасибо всем за внимание.